Я уверена в том, что вы сегодня, лежа в постели, уже сделали массаж биологически активных точек головы, размассировали себе уши, уже сделали, лежа в постели, все упражнения на руки, на запястье, на локти и на плечи. И даже на ноги можно было сделать, лежа в постели. Это если некуда торопиться. Я хочу немножко сказать вам о том, Поделиться с вами опытом, как я слежу со своим здоровьем. Здоровье и любовь. Когда мне было 37 лет, и я родила четвертого ребенка, у меня то в одном месте что-то скрипнет, то в другом что-то пиннет, то там гонет, то тут застонет. Я такая одна стою мою посуду и думаю, сама себе. ну Вот сейчас я начну болеть, пойду сейчас я к врачам. Они мне найдут кучу всяких болезней, и я начну на эти болезни обращать усиленное внимание, и я буду покупать много-примного лекарств. Так, стоп, сама собираю. Хорошо. Это значит, что получается? Я работаю в поте лица, своим детям носы не по поголовки их не допоглаживаю, они вообще сами по себе растут, а я вся на работе. Заработанные деньги сейчас я, ага, дружно взяла и понесла в аптеку. Не дождетесь. Сама себе подумала. Я серьезно так подумала, где-то в глубине, в глубине. И сказала, Люба, если хочешь быть здоровым, будь здоровым. Ты здоровый человек. И с той поры, вот как на духу ребята говорят, я не имею хронических заболеваний. Но нет у меня ни давление ни, ни давления, не остеохондрозов, ничего там еще бывает. Вот я даже не знаю, что у них бывает. Я в больнице лежала только по поводу в рандоме. Была аллергия, сейчас у меня ее нет. Если она только начинает где-то голос свой где-то повышать, я сразу начинаю массировать и у меня она уходит, но боится меня. Дальше приходилось мне проходить медкомиссию, просто медкомиссию, и по этому поводу я иду в больницу. И однажды я смотрю, диспансеризация, вот, они меня взвесили, они меня смерили, кровь анализы без очереди, везде без очереди, на биохимию, на все. И, значит, результат, холестерин, норма, сахар, норма, что там еще бывает? Ну, давление, оно у меня больше, 130, самое большое было, только на родильном столе, Я почувствовала себя, о, я почувствовала, что я прекрасно, я, стала, что я прекрасно, Но я при все-таки в аптеку хожу, все-таки я туда деньги ношу. Зачем? Диски ватные, палочки ватные. Раньше памперсы покупала. Зачем? Поддерживаю свой организм. Именно поддерживаю, потому что возраст, он имеет свои физиологические особенности. И к этим особенностям надо относиться с уважением. Кое-где, кое-какая информация попадает ко мне в мозг. Я эту информацию переворачиваю перевариваю и все-таки какое-то количество денег несу а, в аптеку и еще я как-то у нашей любимой Елену Малышевой я посмотрела что людям в возрасте так же как и детям просто необходимо пить рыбишу вот в капсулах продается сейчас такие капсулы я их покупаю эту коробочку и высыпаю ее просто в коробочку по 4 штучки за один прием я этот рыбишу он тоже со всякими разными, с витаминами идет, с фолиевой кислотой, это тоже очень важно для нас сейчас, фолиевую кислоту То есть вот таким образом я поддерживаю свой организм.